Амнистия в 2020 году. Добрый день! С вами адвокат Бузана Дмитрий. И сегодня я хочу поговорить на очень актуальную тему. Кто будет иметь право на амнистию в 2020 году? Каковы свежие новости об амнистии Украины в 2020 году? Стало известно, что 6 марта 2020 года Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховного Совета Украины был подан законопроект про амнистию. 2020 года. Автором законодательной инициативы является народный депутат Украины Фрис Игорь Павлович. Ссылку на законопроект вы можете найти в описании к данному видео. Что такое амнистия? Амнистия представляет собой освобождение граждан, которые были признаны виновными в совершении преступления от отбывания наказания. Эта процедура позволяет заключенным ранее установленного срока покинуть место решения свободы на вполне законных основаниях. Кроме того, амнистия может быть применена в отношении уголовных дел, которые были рассмотрены судебными учреждениями, но приговоры не вступили в силу. Именно закон Украины об амнистии объявляет начало проведения этой процедуры. Этот закон принимается народными депутатами Верховного Совета Украины ежегодно. Народные депутаты могут устанавливать амнистию для определенной категории заключенных, для всех, кто имеет право на досрочное освобождение, а также для отдельных лиц, индивидуальной амнистии. Вообще законное о проведении амнистии могут приниматься несколько раз в год. И такое уже бывало. Но законодательство определяет, что именно уголовная амнистия может быть только один раз в год. Исключением являются случаи установления индивидуальной амнистии. В целом, поданный на рассмотрение законопроект об амнистии может предусматривать следующие пункты. Первое. Полную отмену назначенного судебным учреждением наказания для определенного перечня лиц, второе – частичную отмену отбывания нак... назначенного судом наказания для определенного перечня лиц от установления новых сроков. Важно знать, что этим законом может предусматриваться замена ранее установленного наказания другим или отмены судимости с лиц, подпадающих под амнистию и могут покинуть место отбывания наказания, кроме случаев установления индивидуальной амнистии. Если лицо подпадает под амнистию то окончательное решение о его досрочном освобождении принимает суд в исключительно индивидуальном порядке, тщательно проверяя все детали личного дела, сведения о поведении осужденного за время отбывания наказания, то когда начнется амнистия в Украине, каждый раз определяется именно принятым Верховным Советом Украины законом, а потому каждый раз разные даты. Кто не может рассчитывать на амнистию? Конечно, на досрочное освобождение могут рассчитывать Далеко не все категории заключенных. Амнистия не касается лиц, которые, первое, получили наказание в виде пожизненного заключения, второе, имеют по меньшей мере две судимости за умышленное совершение преступлений. Исключением являются случаи установления индивидуальной амнистии, третье, получили наказание за совершение преступлений против национальной безопасности государства, совершение террористических актов, бандитизм, умышленное убийство, при особых обстоятельствах. Четвертое. Были осуждены за совершение преступления или ряда преступлений, повлекших гибель как минимум двух человек. Пятое. За последние 10 лет уже были помилованы или получали амнистию и независимо от тяжести преступления вновь совершили его. Кроме того, на досрочное освобождение не могут рассчитывать лица, получившие наказание, пытки, принудительное донорство, незаконное лишение свободы или похищение лица, что стало причиной гибели лица, нанесение тяжких увечий здоровью, ставших причиной смерти человека. В то же время представители правительства могут в дополнительном порядке определять категории затмеченных, которые не будут подпадать под возможность досрочного освобождения. Важно знать, что действие закона в амнистии распространяется на преступления, совершенные до момента вступления в силу закона. В то же время его действия не распространяются на преступления, которые не были завершены или продолжались после вступления в силу закона. Также амнистия в 2020 году в Украине по уголовным делам может дополнительно регулироваться представителем Верховного Совета и устанавливаться с целью предотвращения общественно опасным групповым деяниям. Особенности амнистии 2020 года и порядок ее применения. Что касается того, когда будет амнистия в 2020 году в Украине, то на данный момент депутаты Верховного Совета собираются передавать законопроект первому чтению после профильной проверки комитета по вопросам правоохранительной деятельности. С учетом сложности процедуры принятия закона, закон будет рассматриваться ближе к осени 2020 года. Хочу отметить, что амнистия в Украине 2020 года также определяет, что лица, попадающие под действие этого закона, должны быть освобождены в течение трех календарных месяцев с момента вступления в силу закона. Если лицо имеет право на частичную амнистию, то оно в обязательном порядке должно быть проинформировано об установлении нового срока наказания. Если же установлено наказание было в виде штрафа, то в таком случае выплаченные средства после амнистии не возвращаются. Дела об отмене судимости рассматриваются согласно положениям действующего Уголовного кодекса Украины. В целом, в процедуре предоставления амнистии не планируется каких-то особых изменений в 2020 году, и она будет предоставляться исключительно в соответствии с положениями действующего законодательства. Спасибо за то, что подписаны на мой канал. До новых встреч! А если вы до сих пор не подписаны, рекомендую подписаться на моем канале. Вы сможете узнать о том, как можно и нужно использовать права согласно действующему законодательству в свою пользу. Обязательно поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на моем канале.